Мендут Золота Халимгут. Здравствуйте, земляки! На меня возложена очень почетная обязанность объявить о Чулган съезде Радкалбыцкого народа. Оргкомитет предстоящего съезда принял на своем последнем заседании решение о проведении съезда 29 мая в городе Элиста. Время и место проведения съезда мы объявим позже. Комитетом принята предварительная поездка дня, то есть проект поездки дня предстоящего съезда. Первый вопрос это вопрос о государственности Республики Калмыкия. Тут надо пояснение. Благодаря действиям, благодаря в кавычках, действиям Кирсана Илюмжинова и его прихвостней в 1994 году фактически упразднена государственность Калмыкии. В настоящее время в степном уважении. Написано, что Республика Калмыкия является всего лишь навсего субъектом Российской Федерации. В то время как все остальные республики России являются государствами в составе Российской Федерации. Вот это надо исправлять срочно. Второй вопрос повестки дня – это, конечно, о политической и социально-экономической катастрофе, происходящей в нашей республике. Это вопрос о власти. И я думаю, здесь надо будет выразить недоверие руководству республики и потребовать отставки Бату Хасикова. Третий вопрос касается об участии в выборах всех уровней. И в первую очередь об участии в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. И наша мысль состоит в том, чтобы на съезде, на народном съезде мы выдвинули единого кандидата в Государственную Думу, который будет действительно представлять не какую-то партию, а народ Калмыкии. Третий вопрос – это вопрос об избрании исполнительного органа съезда. Фактически, по моему уж личному мнению, возьму на себя такую смелость, это будет вопрос о выборах, об избрании, вернее, на данном съезде будущего руководства республики. Вот. Избрав такой орган, мы обяжем его работать и готовиться не только к выборам в Государственную Думу, но и к выборам в Народных Урал предстоящих, чтобы выиграть выборы в Народных Урал и установить, наконец, в нашей республике настоящую народную власть. А теперь я обращаюсь персонально к вам, Бату Сергеевич Хасиков, и ко всем силовикам, которые работают на территории Республики Калмыкия. Не позорьтесь, прошу вас, и не мешайте проведению съезда. Главное, не мешайте, и мы его проведем достойно, как того требует нынешняя ситуация. Спасибо всем за внимание. В соцсетях разместим наши телефоны. В газете ⁇ Современные Калмыки ⁇ опубликуем свое воззвание с нашими телефонами. И всех, кто поддерживает наши идеи, просим принять участие в организации съезда и приехать на данный съезд. Спасибо за внимание.